Всем привет! Продолжаем э, знакомиться с э, библиотекой SDL. И сегодня, сегодня, сегодня э, с таймерами. Э, вот это у Lazy сразу, ну по тому ресурсу, по которому я это делаю, вот там сразу захватывает, э, так не понял, там сразу захватывает э, три, три раздела. Или 4 даже, вот, то есть там таймеры, потом дополнительные таймеры, контроль, количества FPS, вот, вот здесь, как вы видите, сейчас 61-62 FPS, и подсчет количества FPS, то есть для этого всего можно использовать тайминги или таймеры. Вот, ну вот сегодня вкратце об этом и поговорим. То есть контроль FPS, да, это в том случае, когда VSync, к примеру, недоступен, либо же вы просто хотите, чтобы там не 60 примерно было кадров в секунду, а, например, например, например там 30 кадров в секунду. Вот. Ну, мало ли, бывает и такое. Так вот. Соответственно, для этого можно использовать таймеры и контролировать самому FPS. А вот дальше можно использовать различные таймеры. Вот в данном случае сейчас я нажал Escape, игра типа на паузе. Нажимаю Enter, игра продолжает типа играть. То есть я здесь, ну, можно так сказать, подсчитываю количество пройденного времени в игре и в паузе, в игре и в паузе. А, вот. Вот, так что сегодня о таймерах. Ну, и если о таймерах, о таймингах, то, то, то, то, то здесь сделано. По примеру, как у Лази, я сделал вот такой классик таймер. И... Основная функция, э, самая основная, для чего мы, э, с помощью которой мы узнаем количество тиков. То есть количество тиков приходит в миллисекундах. Да? Вот есть такая э, SDL функция, SDL getTicks. Она возвращает количество тиков, пройденных с момента, момента запуска чего, не помню. Давайте откроем справку. Ага, вот. Э -э, используйте эту функцию для того, чтобы получить количество миллисекунд, пройденных с э того момента, когда тут э Точнее, SDL библиотека была инициализирована. Вот, а по поводу уроков, да, это будет тайминг, адванс тайминг, calculating frame rate и cutting frame rate, то есть контролирование количества кадров. Так вот, смотрите, это мы получаем количество миллисекунд. То есть... Э -э Давайте посмотрим на этот классик, таймер, да, для чего он нам надо. Ну, он нам надо, он мне надо, как раз для контроля. То есть здесь есть функция старт, стоп, пауза и reset. Ну и, соответственно, есть еще такие функции из паузы. Я смотрю в паузе, запущен, вот на, на паузе запущен ли и количество тиков. Так вот, когда я вызываю функцию старт, то соответствующие флаги я сбрасываю, и я начинаю замерять Стартовое количество тиков То есть в данном случае там какое-то количество тиков получил Дальше, когда я запрашиваю, сколько же тиков прошло То я смотрю, если ты не на паузе То я беру текущее количество тиков Вот в данный момент И отнимаю стартовое Соответственно я получаю то количество тиков Которое прошло с начала э, старта нашего таймера а, вот, и, и, и, и, это используется вот в Game. Давайте посмотрим на Classic Game, это я добавил Classic Game, чтобы в нем как раз и это все рисовать. Вот здесь я добавил два таймера, таймер Game и таймер пауза. Ну и, соответственно, текстурки, текстурка для текста, и Иг -э, пауза, игра, дальше, дальше, <клёх> А, это тики, это те циферки, вот текст непосредственно, игра или пауза на русском. И вот в конце каждой добавляется ms, миллисекунд. Вот, то есть, соответственно, под каждое слово и под каждую циферку у меня есть текстурки. Дальше, дальше, когда у нас идет отрисовка игры, то я вызываю функцию Draw Game. Если же это пауза, то Draw Pause. А вот, и в Draw Game я, по-моему, ничего и не делаю. А нет, в Draw Game я, да, рисую а, слово «игра», а в Draw Pause я рисую слово «пауза». То есть, то есть я думаю, вы поняли. А, вот, когда я запускаю игру, вот сейчас рисуется игра, нажимаю Escape, игра в состоянии паузы. Если я еще раз нажму Escape, я выйду вот сюда, и все пойдет заново. Вот-вот-вот, ну думаю, тут ничего сложного нет. Так вот, так вот, так вот отрисовываю это. И вот смотрите: процесс да. В процессе игры то есть, если это пауза, я узнаю количество тиков игры. И как вы видите, здесь каждый раз вызывается функция setText, которая перезагружает нашу текстуру да, с новыми значениями. То есть, это каждый раз происходит перезагрузка. Вот, ну по-другому не сделаешь, э, по-другому не сделаешь. Если же пауза, то беру данные по паузе. Дальше, вот когда я нахожусь в игре, вот Keyboard Event Run, и я нажимаю Escape, то я игровой таймер ставлю на паузу, а таймер паузы ставлю, запускаю. Дальше, когда я нахожусь в режиме паузы и нажимаю Enter, то... Игровой таймер я стартую, а таймер паузы я паузю, так сказать. Ну, а, ä, делаю паузу, вот. Соответственно, соответственно ничего сложного здесь нет. Это первое, да, мы используем два разных таймера. Дальше, как мы считаем количество FPS -ов? в Application, на самый, это самый верхний уровень, да. Я вот добавил еще один FPS таймер. Э, вот, и теперь... Вот у нас... Вот у нас идет запуск нашего аппликейшена. И вот основной цикл, цикл нашей, так сказать, игры. Вот это пока не смотрим. А смотрим, смотрим вот на вот это. Что здесь происходит? Здесь я, ну, я, понятное дело, загрузил текстурку для текста да, fps она да, даже текста нету здесь просто циферки вот есть текстурка это в э, крайнем правом верхнем углу вот она вот 62 э -э, вот почему-то 62 ну да ладно так вот и каждый раз я устанавливаю текст. То есть, вот крутится цикл игры. Сначала устанавливаю клич с FPS, потом Handle Events, Process, Draw. И вот в этом цикле вся, все крутится. Дальше. Есть такая функция FPS Calc. Давайте, давайте перейдем к ней. Что в ней есть? А, да, что еще здесь? Вот когда крутится цикл, помимо всего прочего, после вс всей отработки, то есть после перехвата э там, событий, после обработки этих всех событий, после отрисовки, я увеличиваю количество кадра, Вот mCountedFrame. Что дальше происходит? Дальше происходит то, что я подсчитываю количество FPS. Каким образом? Я беру количество тиков. Делю их на 1000, ну, потому что тики у меня приходят в, э э э э э ну, в миллисекундах. В данном случае здесь я получаю секунды. И вот количество кадров делю на количество секунд. И в результате я получаю то количество FPS, которое соответствует действительности. Ну, вот эта проверка была у Лези. Как бы он написал это для того, чтобы не, не ждать слишком долго. Вот, потому что вдруг, ну, в принципе, может такое произойти, что первый кадр будет очень длинным. Первый кадр. Первый кадр это имеется в виду, когда вот там что-то запустится и какая-то пойдет инициализация, то все с подгрузкой библиотек. Ну, это, конечно же, желательно сделать до основного цикла, но все может быть. Короче, он тут, типа заглушку сделал для, для первого кадра. Вот. То есть я получаю количество секунд. И количество кадров я все время знаю вот и разделяю их на количество секунд а дальше дальше с этим я думаю понятно тут как бы ничего сложного нету давайте где тут calculation frame rate а, вот но ну, здесь он все то же самое описывает поэтому я не вижу смысла что-то даже перечитывать а, перечитывать вот Теперь, теперь, теперь. Предположим, что VSync у нас отключен. Что такое VSync, вы уже знаете. Ну, давайте отключим VSync. Так, где тут SDL Engine? Так, так, так. А, вот, я завел специальный флажок, и давайте я поставлю... А, false, а, так все правильно, правильно, у меня сейчас V-Sync отключен, и как раз я сейчас выставил количество кадров в секунду 60, ну и оно что-то у нас там 61, где-то так. А, ладно, давайте, давайте я поставлю в true, чтобы сейчас работал V-Sync. Вот, сейчас работает V-Sync, вот, четко 60 кадров. 60 кадров, оно выровнялось, и, и, и, и все вроде нормально. А, а сейчас поставим в «False», и теперь а, будет мой собственный контроль. Давайте поставим 32, 30, 30 кадров. Вот, и сейчас я буду контролировать руками. Вот, как вы видите, вот здесь 30. Ну, надеюсь, видно. Надеюсь, видно. Надеюсь, видно. Давайте я сделаю следующее. Изменю текст этой... Где текстурки делки палки? Это application, же application. Вот текст 255, да? Вот так, давай-ка вот так вот. 255. Вот, вот, 30, во, 30 кадров видно, все четко, все нормально. Так, так вот, <coughs> как происходит контроль FPS Solve. Ну, смотрите, что для этого надо. Так, сейчас основной код, где он, где он, где он, где он, где он, во, вот он, вот он, да. Я смотрю, если в синк недоступен, то у меня для этого есть еще один таймер. Теперь смотрите, вот кап таймер, это таймер, ну, количество кадров. То есть, если V-Sync недоступен, я на каждой новой итерации его сбрасываю и стартую. Дальше проходит какие-то действия. Дальше, ну, опять-таки я понимаю, что V-Sync недоступен. Я смотрю. Что я смотрю? Ну, как минимум, я, мне нужна информация, сколько кадров в секунду должно быть. Для этого я вот завел, завел вот количество кадров 30, то есть я ограничиваю 30 кадрами. И что это за переменная? Это переменная, то есть 1000 делим на 30. То есть мне нужно знать, сколько миллисекунд нужно тратить на один кадр, чтобы в результате было 30 кадров. Вот 1000 делю на 30 дальше, дальше, то есть это статическая константа, то есть здесь один раз я ее получил, и дальше она не меняется. Дальше я смотрю, если количество тиков после этого сброса меньше, чем количество вот этих миллисекунд, которые нужно для одного, ну, к примеру, то есть тут, по идее, должно получиться тысячу разделить на 30, по идее 33 миллисекунды, да? Так вот, предположим, что вот это все добро, Выполнилось за 3 миллисекунды. Соответственно, остается еще 3, 30 миллисекунд. Что нужно сделать? Правильно, нужно эти недоработанные миллисекунды подождать. Вот здесь это и происходит. Я смотрю, количество тиков меньше, чем количество тиков на эту секунду. Да? Ну, на этот кадр. Ну, вот, к примеру, вот здесь будет 30, а 30 меньше, чем 33. Значит, я устанавливаю задержку в тик фрейм минус вот это тик, да, соответственно, там типа 33 минус 30. Соответственно, вот здесь устанавливается задержка в 30 миллисекунд. То есть, я думаю, вы поняли, да, если это все действие будет происходить там не за 30, не за 3 миллисекунды, а за, скажем, 15 миллисекунд, то вот здесь задержка будет в 18 миллисекунд. Вот, то есть это SDL-Delay. Uh, устанавливает задержку в миллисекундах. То есть, wait a specified number of milliseconds before returning. Uh, вот. вот таким вот образом контролируется количество кадров в секунду. Ну, вручную. Вот сейчас 30 кадров. Uh, вот. Сейчас я включу Vsync. И, e и, -E и, -E и. -E. Где то SDL Engine? Так, вот. True. И сейчас будет там 60 миллисекунд. Во. То есть, как видите, сначала был такой скачок, а сейчас все нормально. Потому что все выровнялось. Вот. Ну, в принципе, думаю, все. Так, тут еще просто проверял кое-что. Чуть-чуть не работало, теперь работает. Вот. Я тут еще чуть-чуть добавил изменение настроек. Вроде бы работает. Нет, не работает, вот зараза. А, что такое? Ноль. Интересно. Ладно, короче, настройки должны сохраняться. А, вот, но они почему-то не сохраняются. Сейчас я еще раз запущу. Так, меняя разрешение, выхожу. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Что у нас тут сохранилось? Значит, мы сейчас должны прочитать. Лот. Лот на Файлик открылся. О, а почему позиция 0? А, наверное, потому, что надо было не АПП, а... Не АПП, по-моему. Да. Ладно, короче, здесь надо чуть-чуть подфиксить, я в следующих подфикшу. Надо, раз я уже использовал э, э, C17 для работы с файловой системой. Э, вроде бы использовал. Хотя нет, хотя э, заголовочный файл C17, ну, файловую систему добавил, а использовать не использовал. Ладно, это я в следующий раз подправлю. Да. А, вот, потому что значения сохраняются, а вот почему-то не читаются. Почему-то не читаются. Скорее всего, нужно нужно сделать сик сик G и и и и, и. палки. А какие там сики? А давайте попробуем на тысячу установить. Вот так вот. Вот. А, позиция, ух ты, блин, установилась, елы-палы. Ладно, здесь надо чуть-чуть по-другому. это пытался узнать размер файла а, для того, чтобы узнать, есть он или нету Если нету то создавать, а если есть, то не создавать. Короче, это я сделаю по-другому с помощью файловой системы C17. Но это в следующем а, примере. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.